и всем привет всем привет с вами дакан сегодня будем играть за урсу покупаем вот так щиток зачем щиток так так покупаем вот этот бронь у него есть там вот так идем на низ идем на руну проверять это у сайта из. Слушайте, может турнир. Венга. Венга. венга, иди со мной. Венга. Или ты идешь, что это варт ставишь. Венга, винга, винга, винга. Дай мне один варт, и я пойду на топе поставлю. Венга, а. На контрол нажми на, на варту. Control на, на варте на меня. Да. Да. Ага, на бочку поставишь. Тут это. Лох. Муки, давай быстрее, быстрее, Муга. Тебя выебит, кстати. Если там еще кто-то будет, тебя выебит. ты В курсе? Я знаю, И поэтому я тебе советовал бы валить. Ой, ой, ой, тут Ру. трое, тут Ру. трое. Ну, Уходить. Это, стан, дай, стан. Да, стан, да, стан. Я ж горел, вас там выйдут. Да, конечно, с сапогом. Это помоги, Квапа, Квапа. Они за этой, за этой пашком, бей. Нет. Ну, иди туда. Все, все, все, все, все, все, все, Ты все, все, отпугнуть и все, все, все, все, все, У меня на мидии, походу, блядь. Сейчас <смех> на 5 за до этого сделать, то у у Кура. У нас уже есть базилка, но мы ее отключим. Сладко лучше без Нет, давай лучше Все, можем убивать. Ты станешь и все. Только не... Клинкс, у него инвиз. Да, он далеко, а ты че? Сука не бесит. Два дальника это вообще плохо. Армой мало. Мы фармим. Купим потом. Бесит меня. Давай, давай, давай, давай. А, у тебя нету. Попал, он попал. Ну как всегда, почему Винга убивается? Ну потому... Да потому что я бы убил его. И ФБ ну, тоже. ФБ. Последнюю ФБ. твичку. ФБ И сейчас Сикера. Ты сдох, ты бы его не забрал, ты в курсе. Там башня. Мне ну, бы что? дала килл. Вот взял. Потому что Венга ни одной тычки ему не дала, а я все тычки ему нанес, у него осталось лоу хп, и башня бы его ударила, и мне бы дали килл. Купи сентри. О! Включаем пассивку. Один раз слился, чё такое? Но они лайн запушивают очень сильно, поэтому сейчас пофармим, совершенно не надо мы должны выиграть эту катку ммр стан есть слад, ну блять, без выебона просто добивай и все, ловь. И что? Ты кинешь, опять все килы тебе меня убьют. Не буду я лезть никуда. Блять, заебись, Урсана, нахуй ты такой нужен, блядь. Объясни мне, это получишь первую билку, а первую билку скачал бы... Да я потом себе. ее прокачаю на четвертом уровне, я всегда так качаю, как бы. Ну, а гонгони хотя бы квапа там. Хоть разочек. Слард, и выйдешь по ракетку? Пока ты надо. Там нет, тебя. У него сапог уже есть. Че ты мне тыкаешь? Давай, Квапаган, гони. <свист> ну, Сларк, давай быстрее, ничего там. Вот как всегда. Видите, в чем анекдот? Вау. Опа! Бэтс. Нет. Ой, нахуй. Нет, да. ты что купишь? Арканы? Лоу. Я за, я, я арканы себе возьму. По-любому. Это арканы ясно, да? Хорошая. Да. Авенга. Авенга тоже. Ну, судя по дату, это... Венга. Спасибо, папа. Пока мы Я на рошу иду, короче. Смой, ну комприз сначала, дебил. А тут Варда. Беда смог покупать, тогда не пойду рошу. Я пас погоню, буду уходить. Сейчас он там, ну, получше. Ну, получше, ну, чистый тупой. Плюньте. О, сас, мог, купил. Но... Это он, это особенность хороша, что у был лох. Была б сила, это вообще было бы... Урон бы увеличился. А Может, чё на бойника СС не было? А, был на основании поздно блять Идем срашано. Покади что раскил. Ребят, смотри, дай, дай мне, смотри, все Спасибо. как, Ну а кладет, О, О, Так, чё? Он едет. Он окупился, нам смог. Включаем пассивку и второй скилл. Пытаемся убить секера. Ну, Я не добегу. Кура, в кури у меня это все. Да у меня в куре все. Добавим лотар, он, я думал он три косаря ровно стоит. Курса пошли, что-нибудь делать. мне ну, как уже на аркан, потому а, что меня вообще не хватает. У меня есть... у меня есть вот, салу. Дай Полезная хрень. Вперед да, от как ты завтра пушим. Ну, Хотя можно было удалить крипов. Проверяю, а, а, Давай, сюда притяни, сюда, ну куда. О, О, да, да. Я, да. О я сдох. Нет, еще. Ты покупай уходи. Ой-ой-ой. Можешь спринтить. Не знаю, у меня есть эпицентр, короче. о, я пока пофармлю да ну, ща пофармлю пошли за герокоптером у него сети нету заберем и то больше то все его нету ну, я далеко, тогда пошлите, пошли на толпу ребята. и пиздец у ну, меня есть эпицентр можно сейчас прийти и убить их Скидка, чем только. Да, пойдем, Давай пойдем да, даешь стан. Я поднимаю. Стан. Полный. ну. где все это Сука, вот а так вот вовремя пришёл. Б**ть, я просто худею, блядь. Сказали же, все вместе. Да. Ну, что Ну, Саночек пишет? Урсану, что ты за... Да. О, О, что на так я постою тут на месте. Меня тут бьют. это не, не ходи. Я и не иду. я буду убирать. Да мы затащили эту катку, потому что лопса тащит всегда. Мы не покупаем лотар, потому что у них есть Он будет нас светить эти уровни он оксид не мать не идут почему вот и отлично у нас да ты меку я так понимаю варить не будешь тогда я меку валю по фасту портмана регионится понятно ладно ну О. Лол. нормально вот от немного, из этого быстро астронить не получается. Или Яшу, или Башу, я не знаю что. Аркан это везде. Лоу. Я, кажется, умираю. Ну, просто Помогите, вот. Дядя. У меня нет. Идите, прям Или кушать лучше кушать, конечно. Все у нас я ошиблась. Пошли сейчас. Пошли. Сингинг какой-то непонятной сборки, блин. Чего? Сингинг непонятной сборки какой-то. А, сейчас нет, слушаю. нормальная сборка. Так, я Ой-ой-ой. <свист> я на хутор лут его, и поэтому это был фейл. Может, это был такой фейл сейчас. Просто просто кинул на клипаут, блять, не с клики, банды. А, стикер -а -а, лучше, я понял. Но... вторая. Лоу, сларк. Была... Там вторая ракета была, 4, блядь. Два, два, <связи> ну, стан, там стан был плюс его ультимейта смысл был второй ракеты поставляться ты бы тоже мог отойти и ты тогда вышел вот это бесит меня ходить попал вот давай это домой Го-го-го, ловить тебя Три тычки, да? первого уровня? Сука, уравня. первого уровня, ёбану пиздец. Да. Сейчас да. по дорошам Так-то так. -то так. Вот Кто там кидает? Где, где квапа? А, хорош, у меня есть его ульт. Еще ракетка, которую не помешало бы сбить. Сбите, а, так она за этим, она полетела, она у -у. полетела вот за этим. Стой под фонтаном, короче. Пошел Рашан на его нет Слышь, к тебе ракетка летит под Да, ло. Теперь пугай что ли? Ну а то, что, блядь, потому а. что у них там давай, он, давай на, на бод. Ну, да, нужно заканчивать лоб. Весь, пожалуйста. Нет. Ну куда не ты не пошел? Это, это, это Понятно, что Сларш. Лартен, куда ты идешь на ракету? Я тебя специально его спасаю, его специально спасаю еще, второй включаю. Я смотрел, его нету. Ща, одну минуту еще. Так ща, на 23-й. не успел, не успел. Честно, в какой-то, тебе Кто? с что Что? Идите рашаном быстрее. Смоки? Да что мы там сделаем, лоу, где, где смоки? Хватит просто так туда пошел. Где не... смоки? В магазине? Нет. Ну а что ты их не купил? Так а да места нет. Давайте, давайте ты что, смоки? берешь, выкладываешь, короче, что-нибудь идешь. Блять, берешь, короче, выкладываешь, Белт оф Стрэнч, и всё изи. Как... Куда ты собирался класть? А как, а что мне обратно на базу идти вот отсюда, вот туда? Ну да, берёшь, вот лучше, вот, чтобы ты не умирал, тебе нужно идти на базу, вот оттуда, вот, да. Так вы сами могли купить, куре принести. Увиди, ну, хорошую, увиди, хорошую. Не оправдай, как его нет. Ну, потому что, блять. зачем мне блин не знаю не знаю хотел вообще башур купить До сих пор нету, заебись. Хотя у них прокаст от этого СК от, блять, клинг с этим всего арчидом ебать. Ничего нечего принять. Урса, блять. Шоо? Кульда формить-то пошел. Мид, блять. Я пошел немножко подпушить. Там был воска, ну, но ушел. Ну, я вижу, ну, они с ними Я Клинк возьмет. Винвизи да, ты побежал, дебил? Да, оборотельно вообще. Ладно, джинк может maybe. Смотрите, все отхилимся под фонтан, да пойдем. Потому что у нас у Сларка МП нету, у Винга на пол ХП. Да, то есть подробно помнишься, да, давайте отъедем. Сларк на базу верните, и на, вот, на и. Руса, валим. Роу. После Блинка соберем башню, потом таску. попробовать его забрать, и, да, мульт. и в принципе, почему нет. Там вот за мной идут, помогите. Никто с тобой не идет. Никто с тобой не идет. За мной тут вообще-то был БС, там пришел, он тут же субъект. Там канал со смоками. за за. Не, у него тоже mail, и он не весь равно возвратил. БКБ затащит. большой уран, чем у меня. А, сейчас. Ой, лол, флоп, пойду У меня спасёт, если у Есть, есть, есть у меня. Подойди сюда. Ну, ушел, наверное, уже. У mm. нет, не было. Окей. Помоги мне, по идее сходи же со мной. О, клинк, ловно. На другие стороны пушат все. Секунду, Секунду а -а -а. подождите, а -а -а. Блядь, подождите. Дайте я завару, давай с нами, иди. Салу, Тепас, да, салу, салу. Салу, салу. Ля, у меня ульт его пропал. Там вообще у них, в принципе, да, я говорю, не стал вообще упала, что где там брать было. Оу, сейчас, дабойтесь. Ну, он с Турсу подождем, нет? Нет. Я просто нет. но я блядь, охуенно. Да, в дверь звонят. Так так. Прикинь, берешь такой тпшку с тобой все время таскать. Я отойду, опять себе дверь занят. Хорошая вообще вещь. Заебал торпед. Пиздец, по всем опять сдох, заебался жутко. Ну что парень, блять, в слово любит очень сильно ходить. Вместо того, что и БКБ бы не сварит себе никак. Кстати, что и Сларк касается. Да, Сларк, да, БКБ кусочка. себе купите, блядь. И все, я а тут? Ебали. Да, вообще нормально. После их там сколько? Четверо было. Ну, на самом деле, 3 в 4, поэтому похуй. А ну, я не мог. Это. К ним быстро прийти на ТП, что у меня был КД. Сларк, и... ну ёб твою мать, Сларк, ну блядь, уходи. Ить, от... ить, ить, ить, ить. Будь ты лезешь, говсе все топ. Чё, он скади собирает я собираю башер потом трасочку или бкб я не, не буду бкб да гой его мы да, не ё. А ладно что а не вот стоит блять короче предлагаю. ой ой ло вали ты умрешь ну, Зачем, блин, я, ну, блядь, я что сказал? У меня есть гирокоптер. Ассерта. Гиро ушел, пофиг. Но на самом деле могли бы. Есть пиздец. Оп, отлично. Кто хочет свирь. Сварь, су ты, сука, варишь себе ебаный скади, когда он тебе нужен, блять, уже, блять, уже саши яшки, да, он вот, себе собрать. Волды, заданайся. Заданайся. Заданай за, за. за, его. На 500 голды стоит. И что? Тос. Ну, я в курсе. Ты его можешь сейчас пойти mm? продать? Нет. Ну, не смысл. Он как на эту тему. Это другой лайн. Нормально. себе башен. ну ты блять дебил скажи мне пожалуйста ты дебил Что? че ну, у него это шестой слот вот шин вся проблема с блядь, шестым слотом блять это мрачку делал себе башу. сука ну то что умирает умираешь из проказ я бегу да, спасибо ну, Бей, да, стараюсь, ну, стараюсь, да. да вот это мрать сижущее спасибо В принципе, будем скраться у них у них у них блять сюнты диномансира блять ульт СК, блять у бс -а вторая билка у гирокоптера ебать два мало Конечно. А сразу не кину. Не просто гера один тащит. О, пизда кому-то. мы что, сильно блядь? Клево, да? Продам я, Надо вместе всем собрать. Давайте с пушем что нибудь Ну, сейчас пойдем, бот пушить, почему нет? Это хуя нужно просто снести лайк. Хуя эти с казармами. Но, мы без слабаков, значит, пройдём, если кто-то вот так вот дальше будет сделать. Потому что камбэк еще никто не отменял, а тут офигеть, блять. Ракета. блядь, мне да, хорошего была здесь, ладно, меня помню, ладно, да, да, да, да, да, да И, знаешь, что же БКБ будет? Поздравляешь? Ладно, совет. БКБ. И все, и а все. И да, да. что, что мы будем делать? Теперь давайте расскажите мне, может, как, как, когда, когда у нас уса просто отваливается с прокаста и нихуя сделать не может. Потому что все, он бесполезный, это все дерева, которые умирает, когда читают. Потому что он не может применять на свою вторую, не умеет. Теперь вопрос, нахуй я вам такой Вообще-то я все применяю. Да вообще, если ты ну, не ты заметил по если ты не заметил, ты получил по ебалу арчид и умер ну и чё ну и то Сорок секунд еще фигащица ну просто надо во всем собраться и переместим в сторону это очень понятно давайте будет, по боку зайдем уже скади у герокоптера не, не скади а сатаник не скади а сатаник сатаник там но сразу немножко осталось Словут, иду я еду не настоящий да я они так, кстати. Не трошана. Не трошана. Не Нет... Чего ты сделал? Я... Просто так. Ой, зимна, вы какого сфера ты творишь? Что там? Да? Ну что же так, вот. у я ну, Вообще пиздец, А, а всех хп гиро стянул, -гир? тебе не нравится? Не нравится? Ну, хорош, а он сатаник отхилялся, потому что тупая мразь, которая его нафидила. Спасибо. Ну я нафидел хорошо, я. Ну ты же, блядь, не додумался брать то У нас есть шансы. Главное просто потом в херово а у Екастов, блядь. В итоге у нас был луж у не додумался собрать. Попал, но его собрал. О, Когда у них пугает гира 25 ах, А, может. Я тоже 25-й. Не хрон, со гет по 10 она пушат два лайны. Оу. просрали еще, хотите мне сказать. Почему не блин? Ты четыреста семьдесят пять. Давайте гира заберем. Стойте! Ну куда? минус. Баш. Супер баш. Игул уже поток уже Идем. Вот так вот. Вот, да, щас. щас. Что щас, блядь, забить на этих колотах? Да, да, один пораз... Слад, Иди возьми там. Тут возьми. Генга, че творишь? Все, уходите, уходите, уходите, валите. Это, это, валите? Блять, фигет. Я понимаю, что я Они все дождят, да, могут еще очень долго это время. <coughs> У них есть чего Виномансер может, может дождь. Не Нет, он очень, очень... Ну, это будет долго, но при этом они могут что-то дождят. Надо будет очень трудно. Шесть ассист. Вот так не дам. брать? Ой, не надо валить. Ну, давайте смотрим. Иди сюда, давай всем спасибо и подписывайтесь, ставьте лайки всем.